Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы пришли. Я рассматриваю это, во-первых, как доверие, а во-вторых, как интерес к теме того, как нам сегодня всем вместе работать над повесткой. Большое вам спасибо, и ну, я надеюсь, что у нас получится сегодня с вами действительно конструктивная дискуссия. Ни в коей мере это не лекция, и я бы даже сказала, что это не совсем воркшоп, это воркшоп-дискуссия, поэтому ну, очень рассчитываю на наш Наши совместные усилия как лена сказала мое выступление будет состоять из трех частей то есть ну минут по 15, наверное, мое выступление, и затем ваши реакции, ваши вопросы и, собственно говоря, ваши предложения. Если будут какие-то вопросы во время моего выступления на уточнение, на то, что что-то непонятно, пожалуйста, перебивайте и их, задавайте. А уже вопросы по содержанию тогда в конце каждой части. Еще раз благодарю вас и, ну, я надеюсь, что на такой конструктивный разговор сегодня. Давайте начнем с вами с кейса, который, как мне кажется, ну, с одной стороны, как будто бы специально подкинули для нашего вот разговора с вами, а с другой стороны, он такой яркий, интересный. Вот я в Варшаве 10 месяцев, и все 10 месяцев я думаю о том, чем мне быть, вот как бы я еще могла бы быть полезна новой Беларуси, А вот этот Кейс, ну он ответ на вопрос, что если бы я даже 10 месяцев об этом не думала, но был бы только этот кейс, мне кажется, вот он уже достоин вот этой нашей встречи, потому что он очень показателен. Как вы знаете, 14 октября в Беларуси отмечали День матери, а 21 октября отмечали День отца. Это международные праздники, которые внесены ООН в календарь международных праздников, но разные страны отмечают эти дни в разные, в разные даты. И меня привлек, меня привлек пост всем нам известного редактора сильных новостей Петра Кузнецова, который... Вначале поздравил других отцов 21 числа и сказал о том, что с его точки зрения роль отца недооценена. Что вот если о роли матери говорится очень и очень много, то роль отца, ну вот она на периферии, ему это обидно, он считает себя, наверное, по праву хорошим отцом, хочет отмечать этот праздник и поздравляет с этим праздником всех мужчин. Ну, вот если бы мне кто-то об этом рассказал, мне бы, казалось бы, проблема здесь только в одном. Вот для меня, как для специалиста в гендере, мне кажется, никогда раньше не было столько внимания гендеру, как теперь. И кроли отцов, а кроли отцов. Столько внимания сегодня, как не было никогда. То есть я наоборот, в отличие от а, Спадара Кузнецова, вижу здесь положительную динамику. Но не это стало проблемой, по которой вот я начинаю с этого кейса. А с моей точки зрения быть родителями, ну, в общем-то, это однозначно объединительный повод. Это то, что можно назвать конструктивной повесткой. Да, я, кстати, скажу о том, что я вовсе не призываю журналистов отказаться от негативных новостей. Ни в коей мере я скорее буду предлагать подходить к повестке более сбалансированно. Говорить о том, что в жизни есть не только черное, но в жизни, слава богу, есть и белое. И, наверное, вот это будет моим литмотивом. И вот как раз быть родителями – это однозначно белое, это хорошее в нашей жизни». Ну, я как бы уверена, что всем родителям есть о чем поговорить, всем родителям есть, все, есть что обсудить, у родителей есть актуальные проблемы, связанные с детьми разных возрастов. И вот здесь я скажу о том, что пропаганда занята тем, что она нас, нас разъединяет. Вот как раз пропаганда, она делает так, чтобы люди переругались, чтобы люди из социальные группы переругались, а задача медиа это как раз объединять. И вот родительство, день матери, день отца, с моей точки зрения, это такие прекрасные поводы для того, чтобы объединить белорусов, для того, чтобы показать актуальные проблемы, которые с одной стороны актуальны, но с которой мы решаем. Но оказалось не так. Оказалось, что вот на этот пост Петра Кузнецова последовало достаточно много негативной реакции, вот примерно с такой риторикой, на то, что светковать лукашистские святы. И что получилось? Получилось, что вот что, мы отдаем День отца и День матери режиму. То есть вот мы отдаем такие базовые вещи, как быть отцом и быть матерью, и мы, в общем-то, дарим эти информационные поводы исключительно государственным медиа и исключительно режиму. Я выступаю сегодня как эксперт, но я выступаю и как читательница, как очень такая благодарная читательница, читательница, которая точно не сможет жить без независимых медиа. То есть я их читаю. Ни 14 числа, ни 21 числа в независимых медиа не было публикаций, посвященных матерям и отцам. Мне кажется, это однозначная ошибка. Вот так и получилось, что мы отдали эту тему ну собственно говоря государственный медиа режиму и действительно вышло что ну с подар оказывается значит святкое лукашистское свято что не так? Я сказала, что я нахожусь здесь 10 месяцев. Непосредственной причиной моего отъезда был телеграм-канал, который мы вели вместе с коллегой, и который вызвал вначале негатив информационной представительницы информационного спецназа из Гродно. И значит, об этом написали... Провластные телеграм-каналы, это был гендерный канал, это был гендерный канал, гендер в котором не было, по сути дела, никакой политики. В этом канале было 300 подписчиков в его самые лучшие времена, но когда представительница информационного спецназа обратила на это свое внимание, я успела уехать, а мою коллегу, мою коллегу задержали, она получила 15 суток. Я думаю, многие из вас читали об этом, потому что она была преподавательницей журфака БГУ и к ней пришли на занятия. То есть вот как раз это была та ситуация. И вот что получается, что гендерное равенство, вот как я это ощущаю, как человек, который болеет за гендерное равенство, как человек, который этим занимается, как человек, который занимается гендерными проблемами, у меня складывается восприятие, что гендерное равенство оказалось важным для режима, но оно, но оно не оказалось таковым для независимых медиа. Вот за все 10 месяцев, что я здесь нахожусь, собственно говоря, ни один журналист не обратился ко мне с предложением сделать передачу на тему гендерного равенства, дать какой-то комментарий. Вообще, ну, Гендерное равенство – это, это о правах мужчин и женщин. Что может быть еще более объединяющим, актуальным и важным для огромного количества людей? И вот возвращаюсь к этим датам, 14 октября и 21, 21 октября, это календарный инфоповод. Вот, я учила в основном не журналистов, а специалистов по информации и коммуникации, и мы всегда с ними говорили, как делать свои информационные поводы интересными для журналистов. И вот я всегда учила их вкладываться в разработку информационных поводов. И начинала с того, что самый простой вариант – это вот эти самые календарные инфоповоды. Даты, которые будут, которые никто не отменит, и к которым редакции будут все равно что-то готовить. И вот мне вот очень обидно, что две такие даты оказались, в общем-то говоря, ну, невостребованными независимыми медиа. А здесь еще такой вопрос. Вот все, что связано с задержаниями и с политическими заключенными. Вот мне кажется, у журналистов как раз сейчас дискуссия на эту тему. Как показывать политических заключенных? Показывать только как жертв? Ну, вроде бы уже мы этот этап прошли. А каким образом это делать по-другому? Ну вот смотрите, вот был день матери, а почему не рассказать, например, о матерях политических заключенных? Почему не рассказать о той же самой Татьяне Северинец? Она что, недостойна не того, чтобы вот ее историю, услышать ее историю, еще раз обратиться к этой проблеме? Это вот только самое первое, что приходит в голову. Ну и я вот как бы скажу из своего опыта, я человек достаточно взрослый, в 86-м году я уже закончила школу, и, ну, наверное, продукт в определенной мере советского воспитания тоже, и я запомнила на всю жизнь, и почему-то вспомнила сейчас то, что я читала про Владимира Ильича Ленина и про его маму. Про его маму Марию Александровну Ульянову, которая пришла к своему сыну, когда его как раз к Владимиру, пришла в тюрьму, когда он был заключен, и надзиратель ей сказал, вы очень плохая мать, вы воспитали двух сыновей, которые преступники, вашего старшего сына уже расстреляли, смотрите, ваш... не расстреляли, повесили... А ваш второй сын тоже в тюрьме, и он пойдет по плохой дорожке, и вот у вас еще и старшая дочь тоже уже, у нее были проблемы. И вот я запомнила фразу, которую я прочитала в книжке, но вот то, что сказала Мария Александровна Ульянова, я горжусь своими детьми. Неужели ни одна современная белорусская мать не имеет права в независимых медиа сказать, что она гордится своими детьми? Так вот, я ввела эту фразу в поисковик, угадайте, кто сказал о том, вот кто сказал 14 числа эту фразу, я горжусь своими детьми. Ее сказала Наталья Качанова в большом интервью каналу СТВ. Слава богу, у меня как бы нету ВПН, и я не смогла прочитать это большое интервью, но поисковик мне его дал. То есть канал СТВ догадался взять большое интервью у Натальи Качановой, в которой она выступила как мать и сказала, что она гордится своими детьми, и это, наверное, прибавило ей определенного, определенного капитала в глазах ее целевой аудитории, но потому что быть матерью, которая гордится своими детьми, это, в общем-то, ну, это очень здорово. Поэтому вот этот кейс с вот этим днем отца, который почему-то оказался праздником режима, мне представляется очень показательный. Это кейс об упущенных возможностях. Вот мне очень хочется, чтобы как можно меньше было таких упущенных возможностей. О наших целях. Вот я уверена, что, наверное, самая главная цель, которая нас здесь всех объединяет, это сделать независимые белорусские СМИ основным, ну или хотя бы, Одним из основных источников информации для белорусов, живущих как в Беларуси, так и вне Беларуси. Вот для этого мы здесь собрались. Вот этому, собственно говоря, посвящена наша дискуссия и наши поиски. И вот мне представляется, что один из как бы основных ответов на этот вопрос, как это сделать, это работать не только со своими сторонниками. Работать не только с аудиторией ядра, протест, ядра протестов. Работать не только с той аудиторией, которая будет читать, слушать и смотреть всегда и несмотря ни на что. Я уверена, что независимым белорусским медиа надо расширять свою целевую аудиторию, чтобы вот не, пришли, не пришлось повторять те же самые слова о том, что страшно далеки они от народа. Понятно, что приятно работать со сторонниками, приятно работать с той аудиторией, которая понимает себя с полуслова и, в общем-то, ценит все то, что ты делаешь, но работать с безразличными, работать с неопределившимися, работать с теми, кто, ну, как будто бы за, но не хочет прилагать для этого очень много усилий, но мне кажется, вот это и есть задача медиа. То есть медиа должны объединять. Для этого нужно работать с широкой аудиторией белорусов. И я специально взяла здесь фотографию Аллы Пугачевой, которая сумела сказать совсем недавно российскому народу те слова, которые он услышал. Вот с точки зрения, например, украинцев, с точки зрения ядра протестов слова Пугачевой, может быть, были такими мягкими, может быть, осторожными, может быть, но ну, не совсем такими, как а с идеальной точки зрения они должны быть. Но это были те слова, которые ее целевая аудитория была готова услышать. Вот мне очень хочется, чтобы медиа были народными в том же смысле, в котором Алла Пугачева оказалась народной артисткой. А она оказалась таковой не потому, что она хорошо поет, а потому что то, что, оно, то, что она поет, находит отклик в душах народа. Вот, наверное, вот я бы здесь провела аналогию и для независимых белорусских медиа. Вот самое главное мне представляется, это быть но действительно ближе к людям и работать с вот этой самой аудиторией неопределившихся, не только с ядром протеста. И вот как бы мой следующий тезис, то, что происходит в Беларуси, происходит уже третий год. Поэтому задачи выжить уже не стоит, стоит задача пережить это. Смотрите, когда ну, речь идет, там, например, о двух неделях или о двух месяцах, тогда можно выжить, тогда можно вот смотреть только в одну точку и выживать, но мы находимся в этой ситуации уже третий год, люди не просто устали, люди, ну, в общем-то, находятся в очень сложном физическом, психологическом состоянии и вот здесь подходит слово «не выжить» и «пережить». И вот здесь у меня такая аналогия, может быть, вот моя рекомендация. Может быть, рассматривать независимые медиа, свою аудиторию как сотрудников хосписа. И желательно вот еще и детского хосписа. Вот представьте, каково мировосприятие сотрудников детского хосписа. Вот смотреть на детей, которые, ну... Ничем не заслужили те муки и ту судьбу, которая ждет абсолютное большинство из них. Но одновременно эти люди, которые работают в детском хосписе, они должны быть работоспособны. Они не должны только страдать и заламывать руки и говорить, какой ужас, как несправедлив мир, и я пойду повешусь. Если они пойдут повесяться, то эти дети не получат никакой помощи. Поэтому вот мне представляется, что мы сейчас все в какой-то мере вот сотрудники этого хосписа, и сами представители медиа, и аудитория медиа. И вот чтобы мы не стали клиентами хосписа, а оставались сотрудниками, нам нужна помощь, нам надо немножко по-другому смотреть на мир, нам надо видеть в повестке, в том числе и конструктив. Если мы используем только стратегию негативизма, она, между прочим, очень даже распространенная, и она была таковой и до 2020 года. Вот если нам кажется, что жизнь до 2020 года была такой хорошей, легкой и простой, но, кстати, картина в средствах массовой информации была достаточно такой негативной и до 2020 года. Так вот, как бы давайте немножко пару слов про эту стратегию, в чем ее преимущество, но в чем ее недостатки. С одной стороны, я полностью согласна, что вообще средства массовой информации это сторожевой пес, сторожевая собака демократии. То есть задача журналиста сказать, вот проблема, посмотрите, вот проблема. Это самая первая и, наверное, самая главная задача. И вот а, еще раз я учила пиарщиков, и они мне всегда жаловались, да не хотят средства массовой информации брать наши позитивные поводы, они хотят писать только о том, как все плохо. И Вот когда мы обсуждали эту ситуацию, да, с одной стороны СМИ работают по недостаткам, по отклонениям. И вот а, через флэш, особенно в ситуации, особенно в ситуации госсми, которые дают а, противоположную картинку реальности. Вот я вспоминаю опять же бородатый анекдот, когда вот бабушка с дедушкой сидят перед телевизором и дедушка говорит, ой, как бы я хотел жить в Беларуси. Бабушка говорит, ну ты что, старый, совсем уже сдурел, а ты где живешь? Она говорит, нет, я хочу жить в той Беларуси, которую показывают по телевизору. То есть, да, я понимаю в этом смысле независимые медиа, желание внести хоть какое-то равновесие вот в ту картинку, которую показывает госмедиа, ту беспроблемную Беларусь. Я это понимаю. Однако... Но вот сказала, да, что а, не только сами медиа предпочитают плохие новости хорошие, хорошим, но, собственно говоря, это люди предпочитают плохие новости хорошим. Это исследователи проводили исследования. Но почему предпочитают плохие новости хорошим? Мы предпочитаем слышать, читать, видеть про, про плохие новости, которые происходят не с нами, которые происходят где-то там, вот там, вот да, плохо. А на этом фоне моя-то жизнь очень даже неплохая. Вот почему, например, аудитория белорусских государственных СМИ так подвержена пропаганде о том, что на Западе сейчас так плохо, что нам здесь с вами нечего есть, что нам очень холодно и так далее. Потому что людям, ну, в какой-то мере даже приятно слышать о том, что где-то так плохо, а у меня-то, значит, в общем-то, неплохо. Но что я хочу сказать, вот эта роль только быть сторожевой собакой демократии, она-то, эта вот роль, она ее сегодня недостаточно, она изменилась. Эта теория не то, что опровергнута, нет, но недостаточно просто указать, вот здесь плохо, этого уже мало, не этого мы ждем от журналистики. С другой стороны, СМИ может быть с таким... Но я бы сказала бы прокурорам тогда, когда есть в обществе другие хорошо работающие институты, которые как раз ответственны за поставку позитивных новостей. Ну вот представим, что мы живем в нормальном гармоничном мире, все остальное классно, но вот слава богу, есть журналисты, сторожевые собаки демократии, и если где-то возникает какая-то проблема, журналисты нам на нее указывают. Тогда, наверное, роль сторожевой собаки будет достаточно, но мы-то живем в обществе, когда все плохо и везде плохо, и нет социального института, который показывает нам хоть какой-то позитив. То есть мы оказываемся в ситуации, когда ну, действительно все так плохо, что единственное, что хочется, это пойти и, в общем-то, наложить на себя руки. Да, и вот здесь, и вот здесь вот я, видите, написала «трагедия версус комедия». Конечно, прекрасно, вот, например, если мы возьмем сферу искусства и, например, трагедии, но я уверена, сделать ту комедию, которая привлечет внимание общественности к общественным проблемам, ну, это еще более действенно, чем написать и поставить хорошую трагедию. Потому что комедию посмотрит однозначно большее количество людей и большее количество людей сделают выводы. Ну и вот, когда, в общем-то, у нас эти стратегии, стратегии, негативизма действуют, то тогда, в общем-то, люди делают из нее а, только вот два вывода. То есть, а, если стратегия негативизма доминирует, тогда а, можно сделать столько вот для себя лично два вывода. Первый, да, все плохо, хорошо не будет никогда. Изменить ничего нельзя, и если я сильный, если я сильная, ну что ж, значит, вот мы живем в жестоком мире, человек человеку волк, ну и значит, для того, чтобы быть успешным, надо развивать в себе качество сильного. Вот это первая стратегия. По сути дела, на самом деле, это стратегия насильника. Но это та стратегия, которая до 2015 года была очень ярко выраженная в мире. Это вот эти самые цинизм, это, ну, прежде всего, цинизм, наверное, что да, чего вы ожидали, какое добро, разговоры о добре и зле, но это пусть там в церкви об этом говорят. А мы живем в реальном мире, бизнес есть бизнес, мы здесь, да, мир как бы жестокий, человек человеку волк, давай борись. Если тебе есть чем бороться, но ну, ты победишь, нет, значит ты а, проиграешь в этом мире. Но вот это вот а, стратегия для тех, у кого изначально есть ресурсы, и эта стратегия, по сути дела, стратегия насильника. И стратегия жертвы, противоположная для людей, у которых нет ресурсов, это эскопизм. То есть тогда мне средства массовой информации нужно для того, чтобы ну вот узнать абсолютно такие практические вещи. То есть вот когда там фаза Луны будет такая, что я смогу на дачном участке посадить лук и он взойдет. Вот для этого мне тогда средства массовой информации нужно. А какие общественные проблемы? Никаких общественных проблем, а мир злой, в мире как бы ничего изменить нельзя, у меня ресурсов мало. Тогда я буду заниматься исключительно своей частной, ну, семейной жизнью. Тогда меня общественные проблемы не интересуют вообще. И вот на этом слайде, на этом слайде я взяла украинские примеры, примеры, которых лично я писала. Ну вот, например, фотосессия первой леди для журнала Vogue. Эта фотосессия вызвала в свое время много критики, в том числе и самих украинцев. У нас рвутся бомбы, у нас погибают дети, погибают люди. Зачем первая леди делает фотосессию для главного журнала мод в мире? Или а здесь вот мы видим кота Степана, который специально ездил в Каны и получил там а, приз, или пса-патрона, который разминирует территорию. Давайте украинские журналисты будут писать исключительно о Буче, о Мариуполе, о там о еще каких-то проблемах. Но в том-то и дело, что если задача Украины не дать ослабнуть вниманию мировой общественности к российской агрессии, то... Позитивная повестка, вот в том числе там победа кота Степана на канском фестивале, работа пса Патрона, фотосессия первой леди, они привлекают внимание к Украине ничуть не меньше, чем вот эти вот инфоповоды, связанные с гибелью людей, с разрушениями. Это, это тоже работает. И вот в качестве примера я привела вот а, эти образы и поэтому а, сформулирую задачу которая мне кажется стоит перед медиа и я понимаю что это очень сложная задача вот помочь аудитории остаться в реальности но не сойти с ума вот предельно открыто и честно мне кажется, вот я ее сейчас формулирую, то есть задача, аудитор... задача независимых медиа – помочь своей аудитории, во-первых, не уйти в частную жизнь, не сказать «я ничего больше не буду читать, смотреть и вообще не трогайте меня, я в домике», а, остаться в реальности, но одновременно не сойти с ума, потому что на самом деле, ну, в общем-то, еще раз, и физические, и психические силы уже для этого заканчиваются». Ну и вот каким образом помочь аудитории искать смысл, когда жизнь разрушена, я думаю, должен ответить на этот вопрос каждый из вас и каждый из вас, потому что это очень во многом зависит от того СМИ, в котором вы работаете, от редакционной политики, от формы собственности, от формата, от вашего, от ваших собственных ресурсов. Я уверена, что здесь нет универсального ответа. Но я думаю, что мы все сегодня будем этот вопрос себе задавать. Ирина, вот вы говорите, У -у. День, матери, да? день матери, день отца, 8 марта. Или зашквар писать про 8 марта. Нет, 8 марта день борьбы женщин за свои права, это супер дата, это вообще очень важный информационный повод, обязательно с ним нужно работать, да, с этой повесткой весь год нужно работать, не только 8 марта. То есть перевернуть фокус. Ну, на самом деле это не праздник весны и любви, это праздник борьбы женщин за свои права, и здесь можно говорить, чего мы достигли в этой борьбе, чего еще не достигли и как нам действовать дальше. Есть возражения <поэтому> по этому поводу. Нет, восьмого марта у нас было уже День матери, уже как бы ну, в сознании вообще И даже и 14 октября еще никак не прижилось, а про день отца. То есть это, это с 23 февраля, да, на 21 октября нужно переменуться. Это сложно. Нет, но международный день отца есть, он 3 воскресенья июня. Он, в общем-то, отличается, а. и, и медиа, кстати, его мимо не прошли. Этот День Отца, он вообще совершенно новый, и был объявлен исключительно по определенному поводу именно для папы Коли, поэтому он и воспринимается так. Кроме того, а что касается Дня Матери, который 14 апреля, то тут не соглашусь, потому что очень многие медиа как раз не прошли в него. Вот можно, я не смотрела в русскоязычном сегменте, в русскоязычном сегменте это не осталось незамечено. Ну, и это, в принципе, не оспаривает того, что, да, мы должны использовать такие поводы да, для продвижения повестки, но вот э, замечание конкретно, что это не использовалось медиа, я как раз его опровергаю, потому что использовалось уже не в первый год. И в том числе и было интервью с Татьяной Северинец, это было в 20-м году, и в 21-м было, я в чертежу, сходу по конкурсу Самусенко, ну, давайте, наверное, сойдемся на том, что можно было сделать больше, можно было более как бы масштабно а, и по-разному, разносторонне эти даты использовать. Так, вот ну, вот так. На сайтах, на сайтах, на сайтах, ну, например, вы сказали белорусскоязычную, нашу Ниву не было ничего. Угу. По-моему, тиктоке -то как раз и было, но издание вот, вот, вот, вот, <связывающие> нет, нет, здесь же не <связывающие> речь идет. Нет, да, да, акция, <связывающие> не оспаривайся, да. да. но факт это не оспаривает. не совсем верно брать какой-то один повод и опять устраивать какую-то борьбу такую, кто как осветил, тут, тут, наверное, то есть опять мы как бы идем за этой какой-то повесткой такой государства, но это очень сложная тема, да, ну, совершенно непонятно, как делать, а, наверное, какие-то, не знаю, свои даты, свои поводы брать больше, наверное, брать какие-то темы, про которых там Госмедиа вообще не пишут и вообще на них не обращают внимания, а независимым нужно о них больше, наверное, писать, вот как-то так. Ну, я бы сказал, что тут у нас была метафора про yeah. даты календаря, инфонагоды yeah. и метафора про хоспис. Так само это не то, что ну, полные меры облюстровывая ситуацию, это дает нам возможность вернуть на ее, может быть, крышечку иншим поглядам. А что тычет с мощностью первой упаковки и захопа чужих информационных нагодов, то это ну, тое, что могут распрацовывать разные группы лоббирования, разные э, грамадские активисты, с одного боку, с другого боку. Это может быть то что будет проактивным с пункта зрения работы медиа. И тут, так мы говорим, шлях может быть пройден с двух боков. А, Когда у ситуации есть недоход может быть такой тематики, то, напевно, все-таки этого не хотелось. Но я бы все-таки сказал про то, что метафоры, яны могут нас и уводить в полную ступень узман, но uh -huh. ну, мы начинаем забываться, что это ну, не в полной мере административная решательность, это фокус, на который мы обращаем внимание. Поэтому, в сущности, присутствует... вот сейчас вот, мы начинаем спрашиваться про детали, хотя, как вот, э, мне uh -huh. подалось, Ирина сказала хоть про то, что uh -huh. есть напрямки, где мы могли бы работать. И тут ситуация, когда все страшно, и как с этим жить. Ну, напълно, тут это будет про наступные частки вот, uh -huh. э, нашей встречи, но само по себе ну, это то, что люди действительно хотят почуть так само. Але люди хотят, э, вот я одном моменте с вами не согласен, люди не только хотят э, чуть, чуть про чужое страшное, или по своему страшное так само, потому что э, мы привыкли э, вот этот страх выкрыс, ну Мы хотим про это так само доведаться, потому что мы можем изменить свое жизнь и избегать от этого страшного, а не изменять, тому подобное. Ну, накерунка у болей. Но вместе с тем, у меди нет балансу между негативом и позитивом, то в некотором момент, когда нам все рекламные отделы этого видео, можно сказать, вы люди нам не хотят нести рекламу, бо люди uh -huh. нас не хотят читать, и так далее. И это так само процесс. тому пошук э, полного баланса и uh -huh. за кошту лику материала, которые будут корыстными не негативной тематикой, а позитивной тематикой, ци створальной тематикой, те способом вращения проблем, это так само важно. Ирина, может быть, я бы хотела, чтобы прозвучал ответ на Надину реплику, потому что там это очень важный вопрос был, да? перехватывать эти праздники или создавать альтернативные свои, что эффективнее как? опять же нет универсального ответа мне кажется либо это договаривается между собой вот все сообщество журналистское вот коллеги как бы мы же все за саморегулирование да? мы не хотим чтобы какое-то министерство информации какое бы оно ни было оно рассказывало нам о чем писать. То есть мы же как раз за саморегулирование, поэтому мне кажется, что это ответ дает журналистское сообщество. Но вот мы начали с гендера, может быть, я не спорю, наверное, не доработали и гендерные организации, которые, может быть, тоже должны были прийти к журналистам накануне этих дат и предложить какие-то информационные поводы. Потому что, ну вот я, например, знаю, что фонд народонаселения, фонд в области народонаселения он как раз в Беларуси очень сильно отмечал День Отца. И там много позитивной, ну, на самом деле позитивной повестки. Но они работали с теми медиа, которые в Беларуси сейчас есть. Ирина, у меня uh -huh. еще один вопрос. Вы говорите, на День матери можно взять интервью у матери политзаключенного, но если она находится в Беларуси, а медиа почти все признаны экстремистскими изданиями, как им с ней работать? Они ставят ее в опасную позицию. Не спорю и ни в коей мере вот, мой разговор не является сегодня упреком, а является желанием помочь, желанием подсказать, может быть, какие-то новые идеи. Не знаю, вот повторю те же, те же слова, которые я говорила своим студентам. Я могу рассказать. Я преподаватель, я рассказываю, как оно должно быть. И я рассказываю не как поступать в каждой конкретной ситуации. Вот это решают в данном случае журналисты. Вы решаете, как вы будете поступать. Но моя задача, вот как исследовательницы, имеющий ну, вот такое широкое видение этих тем, Наверное, поделиться с вами тем, в чем я уверена, в чем я убеждена, постараться каким-то образом аргументировать свою позицию, но решение каждый конкретный раз вы будете принимать. Потому что журналистика и есть творческая деятельность. Здесь нельзя дать волшебные палочки и нельзя сказать вот поступай здесь так, здесь так, а здесь так. Вот это такая специальная, такая профессия, где каждый раз вы сами принимаете решение, как поступать. И еще раз разные медиа по-разному будут это делать. И это нормально, это хорошо. Мне кажется, что самое сложное вообще сейчас понять, что мы можем принимать как позитивную повестку. Что, что есть хорошо, потому что, например, рассказывать про какую-нибудь выставку. Или про какую-нибудь премьеру, насколько это этично, когда мы знаем про черные списки художников, которых никуда не берут, которым тоже пришлось выехать, про артистов, которые уволились. А в это время, значит, там какая-то выставка, и мы будем рассказывать и там оценивать, вот это, позитив, это морально или нет понимаю вас. И вот как раз следующее, то, о чем я хочу сказать, это будет об этом. Но вот еще раз к этому самому Дню Матери. А почему нельзя было рассказать, например, о матерях политзаключенных? То есть, да, огромное, ну то есть, огромное, если вот покреативить, огромное количество информационных поводов, которые мы можем использовать для продвижения наших идей, нашей повестки. Вот, наверное, вот, вот, вот это я хочу призвать, менять фокус, менять, э, ну, менять фокус рассмотрения. То есть не показывать вот в очередной раз, как все плохо, а показывать все-таки решение проблем. Сейчас вот я, тогда я могу, наверное, переходить. Нет, вот, я, вот я да. хотела Тимофею дать, да, дать да, микрофон, да. Был, был... Я просто хотел уже спытаться удокладнить. Ну, смешные могут быть локомотивом неких идеологий, которые мы предлагаем государству. Все-таки локомотивом являются худшие ну вот некие группы лоббистов, те урежте рез некие министерства, коль уже на то и пошло, а СМИ просто подключаются в этой работа, это синхронная работа. Вот и мне подается, что инициатором вот коль сказать про календарь, вельмі добрый приклад, да, календарные святы, то э, требо что что инициатором за всё дымусять быть не кто иной, а не СМИ. И мне вот мне например от Вельми не хапаю, никакого... Министерства святого. Вот я бы на так его назвал. Вельми серьезная штука, потому что, ну, глядите, мы уже другий год не можем придумать, як значать 9 жнеўня. Но как бы вельми важную дату. И это ж не журналисты повинны придумать. Это ж повинна некая, ну, назовем группа лоббирования, так, якая повинна придумать форматы, киб захопил всех беларусу по свете. Вот зараз мне подается вельми серьезная истории с ночью русскоязычных поэтов. Так, был двадцатый год, когда это была фантастичная ночь в куропатках. Был 21 первый год, кали был сусветный масштабные ночи, которые ну, раптом организовались по всему свете, их это выглядело вельми пригоже. А зараз, когда инициаторы, которые в Беларуси там, те сидят, ну те просто уже в Беларуси не морщимы креативить, то видовочно, что в этом году эта ночь значительно тише и проидет. Ну просто вот не нема... Ну, потому вот этого вот импульса от некой группы инициаторов. И вот вельми Вильмине мне подается, ну это может смешно учиться Министерства святов, а некой группы людей, которая э, заходя год планировала лоббирование тех-то там, э, белорусских по всему свете. Это некий национальный календарь, мне кажется, это зараз такая горячая тема. То я просто хотел сделать завагу, что мне подается, что есть важное питание с вот этой группой. З министерствами министерствам, я думаю, это назвать, э, которые запаливали это, а ты должен СМИ, СМИ, я думаю, что смогут креативить на основе этого, потому что сами СМИ не могут с земли поднимать такие темы. Ось. Во многом согласна, да. Да, во многом согласна. Мне кажется, что это та сфера, где, где можно прорываться, мы ее можем разглядать, как, ну, некую повестку, повеску, бо есть Запад великий и и там и и поле вельми широкое и глубокое каким там копать не не перекопать и угу. их это может давать и той самый позитив людям и некую какую надежду. А... <гэта> <гэта> Я, ну, как бы, можешь давать позитив, але все одно треба разумеется, что это погляд у это такая приправа, до основа, до основной стравы. Все-таки основный позитив должны произносить реальные действия, которые там вокруг нас отбываются. И в этом смысле любое позитивное святкование некое свято беларусов по свете. Это суперпозитивная речь, которая всех видовательно поднимает. Это а то, что можно плановать, чем я кажу про Министерство Святого. Может, раптом мне загорится идеей. Вось, э, Ну, гэта же, Это то же позитив, который мы в самых сложных условиях можем плановать Вось, э, То Мне подойдет погляд в минуле. Пози... Ну, добрая история, добра подадзеная в этом контексте. Это очень классная приправа к этой истории. А я хотел бы сказать, что меды могут быть и проактивными так само. И вот в Узлуженных Штатах работали эксперимент. Зауважили, что есть корреляция между накладами газет и проглядами телепрограмм и активностью граждан, которые ходят или не ходят на выборы. И сделали эксперимент, как меды сами попрацевали с аудиторией и навязали порядок дня политикам. Эксперимент оказался не вельми паспяховым сам по себе, бо... Узлученных штатах трибачение Майбел Мешмадгрош от политической рекламы, и она мусила выйти из этого проекта. А для газеты которая участвовала в этом проекте, оказалась все поспехом. Это не значит, что этот опыт треба по утерации полностью это делать, але, в принципе, медья довольно часто сами начинают переменять парадок дня, когда у них появляется такая идея, и ну, меды это не заборонено работать. Иншое питание, что яны не должны быть одиными актрами, и не нужно вешать всю отказность на меды за то, что нечто в этом кронку не сделано. Но в грамадстве парадок дня формируются шматкими актрами, и меды – один из важнейших акторов, который может у этом удельничать. Себре, как раз другая частка, она mm -hmm. и конструе, конструи, ванню, повестки, mm -hmm. накольки меда, люстра, накольки меда. Не люстра. Не люстра. Mm, не треба, как было люстра. Ну, тогда переходим так, до mm -hmm. ну вот, как раз уже такие более практические вещи. Вот как помочь людям пережить. Мне кажется, есть три универсальных способа, три универсальных способа. А опять же, конкретным наполнением это делают журналисты в своем конкретном медиа. Первый способ – это переформатировать повестку дня, наполнив ее не только болью, но и положительными эмоциями. Вот что такое положительные эмоции? Это же не только котики, конечно, но опять же нет универсального ответа. Есть ответ конкретной редакции и конкретных журналистов. Вот вы сами решаете, каждая СМИ решает для себя, что значит для нас вот, а, дать своей аудитории вот эти самые положительные эмоции. А второй способ, это о том, о чем я, собственно, сегодня с вами разговариваю. Это показать, как люди меняют собственную жизнь и а, реальность вокруг себя. Вот мне кажется, это очень такая хорошая стратегия, она, ее позитив в том, что это стратегия про демократию. Вот если первая стратегия про положительные эмоции, она универсальна, потому что, ну еще раз, котиков любят везде и будут любить везде, то вторая стратегия это про демократию. Демократия это когда мы понимаем, что мы можем изменить свою жизнь и жизнь вокруг себя. То есть когда мы воспринимаем себя субъектами и не, даже не только субъекторами, но и акторами, активными субъектами, а вот когда мы чувствуем, что мы либо жертвы, либо насильники, это не демократия. Вот сегодня мы будем больше с вами разговаривать и ну, все равно как бы об этом можно говорить долго и не только сегодня. Это показать, как люди меняют собственную жизнь и реальность вокруг себя. Вот меня представляли как доктора филологических наук, филологических, потому что журналистика идет по филологическим наукам. И моя диссертация была как раз вот посвящена собственной информационному партнерству медиа и организаций. Вот о чем вы говорили, Тимофей, что я вовсе не хочу сказать, что только журналисты должны этим заниматься. Это лучше всего делать в сотрудничестве с организациями общественными и не только общественными, которые озабочены решением тех или иных проблем и у меня было три больших примера которые я очень подробно анализировала в этой диссертации самый главный пример это осмоловка вот осмоловка это как раз пример того как люди поменяли собственную жизнь и реальность вокруг себя и сделали это в полном сотрудничестве с медиа вот в полном сотрудничестве с медиа и без медиа у них не получилось Второй пример, это был про сити-театр, это инклюзив-театр для детей с аутизмом, который поддерживала компания А1. И третий пример, это был про полумарафон. Вот мы все помним, каким полумарафон был до 2020 года, каким он был, ну, например, в 2019 году, какой это был проект многих организаций и многих медиа. Так вот, это как раз были истории о том, как люди меняют собственную жизнь и реальность вокруг себя. И мне кажется, вот эти проекты во многом подготовили 2020 год, когда люди почувствовали, что они могут быть акторами, когда они не должны выбирать быть им жертвой или насильником. Они могут быть акторами. И третий вариант, вот тоже, о чем мы сегодня уже говорили, и может быть, не знаю, это тема отдельной нашей дискуссии. Мне кажется, очень важно, чтобы средства массовой информации предлагали образы будущего. Ну вот, побеждает Новая Беларусь. Что конкретно мы будем делать в этой, в этой, в этой сфере? И это, конечно, в сотрудничестве с политиками и в сотрудничестве с экспертами. Может быть, есть смысл создавать круглые столы, но ну, с представителями демократических сил, с представителями организаций, например, тех же гендерных, экологических, любых других, когда вот представители организации, журналисты совместно обсуждают, как они могут вот эту тему освещать то есть вот это вот третья стратегия сегодня мы больше про вторую стратегию и вот я хочу но ну, поделиться может быть таким инсайтом о том что повестка дня не задана она конструируется то есть не надо думать что вот ну а что я могу сделать если вот в мире происходит вот это а вот это не происходит а я хочу сказать о том, что на самом деле можно многое сделать. Когда я говорю о том, что повестка дня конструируется, это вовсе не призыв к пропаганде и манипуляции вместо новостной журналистики, ни в коей мере, ни в коей мере это призыв, наверное, видеть в жизни, немножко перестроить свой фокус видения. То есть у нас у всех замылился глаз. Мы все видим определенные явления и не видим других явлений. Может быть, на самом деле мы видим то, что бросается в глаза. Ну, не знаю, представьте себе сад, вот там растут красивые большие кусты, красивые там цветы. Но там есть еще вот те растения, которые только начинают, может быть, расти, начинают цвести. И чтобы их увидеть, ну, надо постараться их увидеть, они не будут бросаться в глаза. Вот мне кажется, может быть, и журналистам, вот опять же метафора, опять вы будете меня ругать за метафору, хотя мне казалось наоборот, это позволяет мне не использовать какие-то наукообразные термины, я думала, метафоры пойдут хорошо, может быть, посмотреть на свой сад немножко под друго, другой точкой зрения. Смотрите, СМИ пишут о важном, но что такое важное? Это то, что люди считают важным. Я могу очень долго раз, вот, говорить на эту тему, это один из моих коньков, это смысл о том, что общественные проблемы конструируются, они не заданы. Вот, например, на теме гендера я это очень хорошо вижу. Так как дискриминируются женщины, мужчины реально не видят вот этих сфер для дискриминации. Не потому, что мужчины плохие или они глупые, а просто потому, что у них другой жизненный опыт. И они не видят этого, пока либо эксперт об этом не говорит, пока либо в силу каких-то исключительных обстоятельств мужчина не начинает смотреть на эту сферу глазами женщины. То есть вот еще раз, важное это то, что люди считают важным. Нету вот этой объективной предзаданной важности. Это то, что ваша медиа считает важным. Что вы считаете важным? А главный журналистский навык – это увидеть информационный повод в повседневной жизни. Вот что меня всегда восхищает в журналистах, вот мы идем там, например, вместе по улице и что-то видим, а потом раз я вижу об этом материал у какого-то журналиста. И я думаю, ну вот, вот это настоящий журналист, я ж вроде это тоже видела, но я не увидела в этом информационного повода. Так вот, находить... Вот эти самые не бросающиеся в глаза информационные поводы смотреть шире, смотреть, может быть, более креативно, более инновационно. Мне представляется, это такой современный, ну, навык современного журналиста. Еще раз, не может быть универсального решения, нет волшебной палочки. Очень большая зависимость от миссии целевых аудиторий вашего медиа. Нет идеального медиа. Мы можем получить объективную картинку, но ну, прочитав несколько медиа, которые придерживаются профессиональных стандартов и этических принципов. У каждого медиа своя миссия, свои целевые аудитории, а у, сво... у целевых аудиторий свои интересы. Своя редакционная политика, свой формат. Понятно, что если, например, это, ну, кто-то может использовать аудиовизуальные формы, кто-то будет использовать там только лангриды и так далее. То есть здесь нет универсального ответа, один и тот же информационный повод, разные медиа будут абсолютно по-разному показывать. И я хочу, может быть, предложить вам чаще задавать себе вопрос, что вот я сам или я сама считаю достойным фиксации. Ну, условно, например, вот если вас заботит экологическая проблематика, если вы, если вы в этой теме, вы на любую тему будете смотреть с точки зрения экологии. Если вы в гендере, у вас будет включаться сама по себе вот эта гендерная линза, и вы будете видеть любую тему с точки зрения гендера. Если это права человека, вы будете видеть через права человека, то есть насколько вы сами более ну, осведомлены, насколько вы в курсе последних трендов, настолько интересно вы можете и развить вот эти информационные поводы. А дальше это настройка оптики. Это не более чем настройка оптики. То есть я хочу, наверное, призвать вас вот в данном случае подходить к информационным поводам более творчески, более, может быть, креативно, более под вот ну под впечатлением какого-то нового знания, которое вы приобретаете, то есть видеть вот эти самые не только бросающиеся в глаза, не только замыленные информационные поводы, но вот и то, что еще только пробивает дорогу. Вот у нас, Елена, с вами был разговор про инновации, помните, вот мне кажется, что я и тогда вот такую идею высказывала, смотрите, мы очень запаздываем, у нас в Беларуси время не просто остановилось, оно у нас обращено, ну, в 50-е годы 20 -го века, а мы и до этого были запаздывающей нацией. Мне вот очень хочется, чтобы в белорусских медиа было больше про инновации. Но инновация, пока она инновация, она в глаза не бросается, потому что ну, она еще инновация. Когда она будет бросаться в глаза, у нее уже не будет статуса инновации. Так вот еще раз настроить свой журналистский взгляд на поиск этих инноваций. Вот я бы... Вот, наверное, бы вот это бы рекомендовала. Так как Оксана приводила пример и говорила, а мы это уже делаем, а мы это уже делаем. Могу ли я сейчас от вас пособирать примеры, когда это получалось, и когда повестка состояла не только из цитат чиновников и их обсуждений. Можете рассказать подробнее про историю, которая была ну, с таким позитивным фокусом, что ли, в позитивном, в хорошем смысле, я имею в виду, когда вот герои показывали не только как жертву, как это было? Ну, вообще, мне в принципе, такой подход, да, что показывает как жертву, когда, не знаю, мне кажется, мы вообще не показываем это как жертву, мы показываем, в принципе, как, как человека. Как. Mm. У нас есть целый отдельный проект, называется он «Поделенные картами где просто истории тех людей, у которых дети, там, жены, мужья, за решеткой о том, как они живут. Как Шер, они... О том, как они живут, вообще что они делают, как они это все поддерживают, изначально такое. Точно так есть целая куча других проекта, где тоже показывается просто обычная жизнь людей вот в этом сумасшедшем доме. Ну, я здесь, может быть, имела в виду не только жизнь, а вот решение проблемы. Ну, это совсем другой кейс, это журналистское решение, которое тоже имеет, наверное, сейчас, да, наверное, самый, самый выгодный, наверное, вариант существования, но это, это совсем другое, это вообще другой кейс. А ну, Я бы хотел пригадать несколько старых кейсов. В инфокурьере с Луцким Калисте было целый сериал про мужчину, который вышел из закратов, обычайный криминальный переслед, который захотел вернуться до ну, такого обычайного жизни, у которого... Натурально возникли проблемы с местом жихарства, с социализацией, с тем, с как он нашел працу. Э, его махчымасть э, быть батьком и иметь контакты со своими детьми. И э, газета рассказывала, как он решает эту проблему, э, рассказывали о про том, как ему можно помочь, потому что ему, нужно было, как, ему можно было, как дети его э, разом с ним жили, ему нужно было сделать ремонт квартиры. Это человеку, у которого фактически не масса после выхода за Крато было сделать складано, ну и тому подобное. И это была история, которая показывала, что, а мы можем помочь ты, кому может быть горж за нас, кем нужно помочь И это была житейственная история, что человек добивался успехов и газета с номером номер. Ну, не каждый номер, конечно, но, допустим, раз в месяц и раз некий период, рассказывал эту историю. Иншая э, история, которая мне пригадалась, а это была, сдаец... была в Интэкспресс Барановичах. Э, До их зашла э, женщина, которая працавала э, медсестрой у червоным крыжей, и она поделилась историей, что ей вельми не хапае часу для того, как обыходить людей, яким... Треба не только отремонтировать конкретную допомогу, яку я мусить робить по своей работе, им требо поговорить еще, им требо ну это один и фактично контактует их людей э, с усветом и газета могла зробить историю ну вот про то, что ну вот о часы, о норы, дети не приходят до батьков и так далее, ну это было традиционный подход, а газета срабила по-инше, запытались, а вот что конкретно можно было бы сделать, и оказалось, что некоторым людям требовалось скопать огород, некоторым требовалось заробить ремонт, что этим людям можно принести некие теплые речи, и они будут до речи, и они будут потребны. А кому-то, ну, в уголе просто требовалось прийти ну, и поговорить. И они попробовали стать каналом коммуникации. Тогда их это была сделано сторонка ВКонтакте, и ныне что некий час это отбывалось. А сама, сама эта история вышла... Ну, она имела тогда по в газете и на сайте и и, и на на ютубе. Я до того, что у принципе такие истории, их можно креативить у редакции. На вот такие темный час, когда сдается, что ну доброго нема. Но ну тут было бы, бы все кепское, али редакции придумали, интересные истории. Мне кажется, что вот, вот такой темный, темный вот <смех> час, вот как бы я сама написала десятки всяких, ну вот условно говоря, героических публикаций в другое время. Мне кажется, что сейчас это невозможно по, по той причине, по которой вы сказали, что вся та же осмоловка она и определила. Все, что произошло с нами в 2020 году, и мы понимаем, что это те самые горизонтальные связи, которые благодаря такой журналистике и, и, и благодаря такой журналистике они сформировались. И, конечно, это то, что сейчас рубится на корню совершенно сознательно. И вот когда тезис, что ты, ты меняешь жизнь вокруг себя в, том, в, том, в той ситуации, которая сейчас в Беларуси, это самое опасное. Это, это по-моему, опаснее даже, чем какая-то политически активная деятельность. Именно когда простой человек начнет что-то менять вокруг себя. Это очень опасно. А вот третий ваш вот кейс, ну вот третий пункт, который вот вы не затронули, вот мне кажется, вот это сейчас очень важно. Вот, вот формулировать, что будет дальше, вот это мега, ну, на мой взгляд, мега-мега важно. Потому что, да, люди настолько сейчас вот они... Ну и запуганы, мы будем говорить прямо, да, в Беларуси они запуганы что-то делать, какую-то там защищать свою условную осмоловку или какой-то мы все видим, во что превратился этот полумарафон, в официозное такое государственное мероприятие и все, и все остальное. А вот вот такая визуализация, да, она может дать какую-то надежду и какое-то какую-то цель. Чего можно ждать, к чему можно стремиться, или куда можно свои какие-то усилия тоже вкладывать. Мне кажется, что вот это очень важно. Можно я здесь все-таки да, с... да, да, да. комментарий сделаю Ирина только. Потом... Надежда, я с вами полностью согласна, но я бы хотела бы и чуть-чуть вам возразить, когда вы говорили, что невозможно сделать это сегодня в Беларуси. Это делается, иначе люди бы просто бы не выживали. Вот я с вами полностью согласна, когда, например, прошел вот полумарафон в 2022 году, я сама была в очень таком ну, негативном восприятии, думаю, что это за люди, которые в этом участвовали, разве это можно сравнить? А потом я немножко узнала о людях которые в этом участвовали для них это было вот через повседневность через такие мероприятия для них это единственное спасение они им надо выживать поэтому я не спорю что это очень сложно но мне кажется что что-то можно делать и вот в этом втором направлении а по третьему направлению мне кажется надо отдельно встречаться разговаривать и найдем какие-то выходы я как раз тоже много очень об этом думала, и третье направление, оно очевидно, то есть формулировка смыслов будущего, это очень важно, это то, что можно, может медиа делать даже отсюда, вместе с сообществом, которое также, как и медиа, находится в экзале, это то, где мы пока все точно не дорабатываем, Украинцы, находясь в ситуации войны, работают экспертные группы, которые работают над визионированием будущего Украины на конкурентной основе. Это происходит уже сейчас, уже сегодня, и это то, чего нам не хватает. Я согласна, что об этом можно думать mm -hmm. дальше, но Ах... проблемы медиа с конструктивной повесткой они, к сожалению, очень объективны. Ах... Первое базируется на том, что практически не осталось возможности у медиа влиять на повестку власти. То, как было, хоть как-то со смоловкой. Или это, это замечательный пример Польши, я часто об этом рассказываю, когда в три года проводила кампанию «Рожать по-людски» и изменила всю систему родовспоможения в Польше. У медиа независимых, которые сегодня работают из экзайла, на что они могут влиять, как можно влиять на повестку властей. Я не перечеркиваю, я просто пока не вижу, надо думать. Но второй аспект для меня еще важнее. Мы последние годы жили в очень объективной, конструктивной повестке. У нас было яркое гражданское общество, которое делало важные дела, много горизонтальных связей, и медиа об этом писали, рассказывали истории, и это работало одно на другое. Медиа, которые об этом писали, они давали такой посыл к еще большим позитивным действиям и наоборот. Даже теперь в этой теме, в которой мы находимся, мы узнаем, что есть группа людей, которые там, в Беларуси, делают очень важные дела. Иногда маленькие, иногда чуть больше они делают. Но мы точно так же осознаем, что мы не имеем права писать об этом. Потому что, написав об этом, мы, э, это послужит тому, что эти люди окажутся в тюрьме, что еще больше людей окажутся испуганным и не решатся на какое-то действие. И вот в этом смысле у медиа очень сильно связаны руки. Они не могут быть, как раньше, проводниками вот этих э, горизонтальных силы формирования гражданского общества. И это, к сожалению, более решений нет. Ну, я бы хотел бы одночасовой и погодиться и заперечить, ну, вот так, пробачте, такую амбивалентную позицию. Люди хотят допомагать іншим людям, и люди хотят, как им подказали, как это можно робить. Бо у ситуации, когда нечто отбывается, то, звучно, кажется. И как можно помочь? Что нужно сделать? У некоторых ситуациях люди пишут петиции. Я не кажу зараз, что петиции добра, текепска, а это доброти кепского, это один со шляхов. Али вот один из великих проявлений солидарности зараз есть сборы грошил. Махчимости допомахчить семьям ям Не только политзанявленным, всем ям политзанявленным таксам требо допомога. Есть шмат разных проектов, часам возникает необходимость для помощи, и люди хотят у этого дальнейшить. Не все натуральные. Многие будут бояться, не что такое сделать, но есть те, что не будут бояться. Есть проекты, которые не выглядят небеспечными, и люди готовы до них получиться. Но если брать долгую историю с, с такой, скажем, не вельми здоровой белорусской демократы то у нас были она вот коли людей у больше-меньше мирный час затримывали за то, что они выходили на субботник, бо я они выходили на субботник так, что их затримывали. и были истории, коли на вот сдавался, что это зарабить не могчима, и раптом отбывалось освобождение неведомо с того БНР. раптом вышло на то, что это оказалось махчима, а до этого ну отбывалось, что такие речи заработки не махчима. я не говорю, что есть конкретное решение, просто до того, что коли их начинают шукать, тут часом яны возникают и просто есть жедание скласти руки, потому что это снимает с меня моральную отказность. Я ничего не могу заработать в этой ситуации. И я не говорю, что в каждой ситуации можно найти выйście, но есть ситуации, и часто удается найти выйście. Ну, иначе бы у нас эти проявы солидарности не работали бы. Такой. Э, на кон третьего пункта про визионерство. Тут мне подается есть очень важный аспект, э, что, э, ну, нам с определённой нехапают этих визий будущения. Але, э, когда мы говорим про визия будущения, повинно починатся сегодня. Войс, Калина не починается сегодня, и не не починать сегодня. То она мне подается крыху э, губляя сенс. Но я до да того, что Калиму начинаем отмерковывать будущение Беларуси после вертания у Беларусь там справедливости, а как это отбудется неведомо, то тогда визия будущего нисколько губляется, блеется, ну, но мне подается и она становится крыху не Это могут заниматься эксперты там не веду, по экономике, те эксперты там по экологии могут пропоновать некие пакеты, которые можно будете выкорzystać, калибруйте перомога, чисто такие профессионально-техническая. Но если мы говорим про идеологичную визию будущего, то ее ей требует давать вот оттуд. Вот, когда ее можно начинать раскручивать от тебя, тогда она працует. А коли мы ее начинаем плановать на будущее, она не працует. Но она может спрацевать только на ее можно донести прихильникам Лукашенко, вот она может спрацевать, вот там человек не может сидеть, он думает, что мы ничего не пропануем, А мы ему намалюем прохожую Беларусь, и он почнет нас подтримливать. Вот, э... Чисто теоретично это может спроцептовать, хотя я не имею в виду як. Ну вот тут ясно, на кого это может потому Вот там, заразумеваемо, что есть блок у голове, его можно разбить. А когда мы скажем про вот некую нашу супольность, то мне подается, неважно где, тут, и внутри Беларуси, все одно это... Гэта... Спрацуя только визия будущего, какая вот можно теперь начинать спрацовать, то есть какая вот от, от теперь. Мне падается это вельми, э, вельми и, и тому она складанная, тому это вельми складанная. Вот, и отсюль э, мне падается, вот вы вельми правильно сказали про инновации. Вот я, как читач, э, мне вельми не хапая у СМИ вот гетера пошуку частных белорусских инноваций, у тем, что мы называем под этим дивным словом новая Беларусь, да, но ну, как бы фраза, ну термин, ну лучших никто не придумал. Мне подается, СМИ натурально звертают увагу только на некие великие базовые речи и не вельми цикаво писать про некие маленькие инициативы, а их зараз являются сотни. И э, про их так пишут, мимо справой, ну, что, что з ногу, зразумела бы, они маленькие, але, может быть, пошук позитива может начаться именно это там, вот, от пошуку неких инициатив, которые могут после масштабироваться. Ну, не ведаю, там, у, вот, адукация, сфера адукации. За прошлые два года изникли например, десятки адукационных проектов в Беларуси. Русских. Там онлайн-университеты, онлайн-школки у разных краинах света, у них такие образовательные курсы, такие образовательные курсы. И, по-перше, нема гульного разумения, что это такое суммарно, и нема разумения, что с этого перспективно, а что нет. Возь, да речи, такая это блок, який у нас стоит у головах, мы просто пишем про хороших людей, которые хорошие справы. А мы ж повинны уже начинать их оценивать. Вот мне об этого не хватает. Часом, может, скрытый, что вот этот проект меняет больше перспективных, это меньше. Вось, э, то, может быть, хотя это не вельми позитивно гучить, но это позитивная динамика. Мы выделяем то, что реально можно жить, может выжить. Возь, на вот мне этого вельм хотелось убачить, пошуку такого серьезного, трохи уедливого, пошуку перспективных проектов, инициативных, всех наших вот этих вот маленьких всяких малых проектов Новой Беларуси. Ой, так. Я хочу отреагировать, ответить одновременно и Юлию и Тимофею, потому что, может быть, имело бы смысл изучить опыт стран. Ну, не первые мы в такой ситуации живем, да, и задавленные восстания уже были, и, и, и деспотии уже были. И то, о чем говорил Тимофей, ну, например, в Польше когда-то создали летучий университет в свое время для того, чтобы сопротивляться русификации, и, и это был образовательный проект. И это как раз то, о чем говорит Тимофей. То есть это была попытка в подполье, Выжить, сохранить себя, сохранить свою нацию, сохранить свое образование и культуру. И тут скорее в формате такого вопроса предложения, может быть, нам нужны отдельные встречи, чтобы прорефлексировать опыт, который уже был, что можно делать. Конечно. Да, да. да зачем изобретать велосипед? Конечно, да, если мы есть мы уже знаем, опыт. Угу. Потом и... Угу. И мы не первые уже страдаем. <laughs> да. Хорошо, мы можем перейти. Да, мы можем перейти тогда к последней к части. Последней а. части, хорошо. хорошо ну вот, наверное, один из основных месседжей, моих основных месседжей старайтесь укреплять у людей вот это ощущение акторности мы много говорим о том что не сторонники перемен у них они больны выученной беспомощностью вот я думаю что выученная беспомощность это на самом деле одна из основных проблем нашего общества и вот чтобы бороться с этой выученной беспомощностью давайте больше историй, которые разрешились Счастливо, которые разрешились успешно, эффективно, покажите, что люди могут, пусть это небольшое что-то, но то, с чем люди активно справились. На самом деле, я думаю, что если мы даже зададим себе вопрос, а сколько мы сами успешно чего сделали, то, в общем-то, мы много чего успешно сделали. И вот если так вот взглянуть на жизнь, это возможно достойно масштабирования, достойно показа, как это происходило, что помогло, что, каким образом происходила борьба с препятствиями и так далее. Хочу еще раз, наверное, вот подчеркнуть этот тезис о том, что социальные проблемы – это то, что люди считают социальными проблемами. Вот я много лет слышала о том, что до гендерного равенства мы еще не доросли, что вот мы вначале решим все остальные наши проблемы, а потом уже когда, в общем, в Новой Беларуси мы займемся гендерным равенством. Хотя, ну, понятно, что не может быть Новой Беларуси без гендерного равенства. Моя мысль о том, что если ты специалист в чем-то или если ты разговариваешь с экспертом в чем-то, то он может, этот эксперт может перевернуть свое представление о том, что есть, а что нет на самом деле социальные проблемы. Мне кажется, медиа всегда будут писать о общественных проблемах. Так вот, узнать, что есть общественные проблемы через экспертов и развивать эти темы. Ну, буквально последний пример про этот самый гендер. Ну вот здоровье, да, это, наверное, базовая ценность. Все люди хотят быть здоровыми. Я не встречала репортажей, ну не только репортажей, я не встречала материалов медиа, в котором бы рассказывалось о здоровье белорусских женщин и белорусских мужчин. Мы говорим о том, что вот здравоохранение плохое, средств не хватает, врачей не хватает, но белорусы это мужчины и женщины. И есть женские проблемы, женские болезни и мужские болезни. И я имею в виду сейчас не только биологию, я имею в виду и гендер. Основная причина, по которой умирают белорусы, это сердечно-сосудистые заболевания. Среди пациентов сердечно-сосудистых клиник от 2 трети до 3 четвертей это мужчины, в том числе мужчины трудоспособного возраста. То есть сердечно-сосудистые проблемы чаще всего это проблемы здорового образа жизни. Одновременно, если мы возьмем онкологию, вот сейчас появились материалы именно о женщинах, которые борются с раком груди. То есть вот уже здесь мы видим, что здесь можно легко найти вот эти самые гендерные аспекты, вот этой темы здоровья. То есть я вот еще раз призываю вас, может быть, больше разговаривать с экспертами, может быть, самим больше интересоваться, и мне кажется... Мы все по-другому посмотрим на то, что мы сегодня считаем социальными проблемами, и что будет, и что, а что на самом деле по той же статистике является социальными проблемами. И почему многие социальные проблемы невидимы, не в фокусе медиа. Коммуникация меняет общество, медиа меняют общество. Мне очень хочется, ну... Чтобы вы ушли из этой встречи окрыленными и мотивированными, чтобы вы видели, сколько на самом деле могут журналисты и представители медиа, как сильно вы нужны и нужны не только для того, чтобы сказать вот проблема, а сколько вы можете сделать для решения этих проблем. Вот мне хочется, чтобы ну, призвать вас к какому-то такому более современному, может быть, подходу к роли медиа, когда вы четко понимаете, что медиа меняет общество. И как раз, может быть, это тот способ, в отличие от революций, который будет и не кровавый, и не травматичный, а вот именно конструктивный опыт. Ни в коем мере медиа не есть только зеркало, а журналисты не есть только летописцы происходящего. Медиа – соучастники решения социальных проблем. Вот соучастники решения социальных проблем. Не хочу одновременно перекладывать да, всю ответственность на медиа, убирать эту ответственность от общественных организаций, от корпоративных организаций. Это можно делать в сотрудничестве. Но медиа – это ну вот не только летописец, медиа – это соучастник решения проблем. И вот опять же очень важный тезис, который мне хочется ну, так очень четко произнести. Мне кажется, очень часто и это было до 2020 года, это происходит сейчас. Медиа видят свою задачу в том, чтобы только обозначить или инициировать проблему. То есть сделать одну публикацию, но максимум две публикации на какую-то тему. А надо, надо, чтобы тема прошла полный медиатранзит. Только тогда она будет решенной. И вот за все время, за все время, которое было, я знаю только один кейс успешного медиатранзита, полного медиатранзита. Это вот эта самая смоловка. Ни одна другая тема не была решена от первого до четвертого этапа. Проблемы попадали в медиа, там шли, останавливались на первом, на втором, иногда подходили к третьему этапу и останавливались. А вот по сути дела успешный кейс – это вот этот самый, вот это одна единственная смоловка. Вот а я хотела сказать об этих стадиях медиатранзита, у них четыре стадии. Если вам будет интересно, я с удовольствием могла бы сделать такую презентацию конкретно о медиатранзите, четырех стадиях, о журналистских техниках. И о, о препятствиях на каждой из стадий медиатранзита. Вот если вам будет это интересно, потому что по моему исследовательскому опыту я брала социальную проблему, это было до 2020 года, и я видела, что тема останавливалась либо на втором этапе, либо в лучшем случае она переходила к третьему этапу, к вот этому появлению официальной реакции. Но вот полный медиатранзит проходила только, вот, на мой взгляд, исследовательски только тема осмоловки. А вот проблема в том, что если тема поднимается, а затем бросается, это еще хуже, чем если бы она не поднималась вообще. То есть представьте аудиторию, вот она погрузилась в какую-то тему. На первом этапе это всегда эмоционально вовлекаешься, это много человеческих историй, это показ жертв, это показ героев-антигероев, но все, журналист почему-то решил, что достаточно разбирать эту тему, и у людей остается впечатление, что никакую проблему нельзя решить, что это проблемы вечные, что они существовали и будут существовать, что ничего тут не сделаешь. А вот это лишает акторности, лишает желания что-либо делать. И вот этот вот остановленный медиатранзит, он усугубляет вот этот дискурс травмы, в котором мы все с вами находимся. И представьте аудиторию, которая видит, что какая-то проблема поднимается, но бросается. И у людей тогда ощущение того, что ну, проблема – это нормально, это обычно, наша жизнь состоит из проблем. А вы что, собирались их решить? Вы что, такие наивные, что можно думать, что можно было решить эту проблему? И получается, что ну, это реально деформация картины мира и исчезновение вот этой самой субъектности. То есть я ничего не могу сделать, мир плохой, ну я маленький человек, у меня ничего не получится и так далее. И а, вот это происходит усугубление вот этой самой выученной беспомощности, о которой мы столько говорим. И ну вот мне кажется, даже из поражения нужно извлечь уроки. Почему про, произошло поражение, но чего мы... Чего мы достигли даже в поражении, в чем мы укрепились и как мы можем действовать дальше. А вот если постоянно только поднимать проблему, но не давать их негде от тогда да, у читателя ощущение того, что ой, я думал вот пять проблем, а их же оказывается 25, и они все не решаются. И вообще я не хочу тогда СМИ открывать, я тогда вот буду своей частной жизнью жить. И вот есть даже понятие такое, такое понятие научное дискурс травмы и любое общество, которое проходит через глобальные трансформации, оно переживает вот этот самый дискурс травмы. И это очень такое болезненное состояние. И его-то можно преодолеть двумя способами, либо решить эту травмирующую ситуацию, либо уйти из ситуации, то есть уйти в свою частную жизнь и сказать, что эта проблема не решается и так далее. И вот представьте, какая это, как это тяжело для читателя, когда, скажем, разные медиа поднимают какую-то болезненную тему но не проводят медиатранзит, а только поднимают эту тему, и бедный читатель ну, полностью уверен в невозможности решения никакой социальной проблемы. То есть вот ему показали, как все плохо, один раз, второй, третий раз, показали, как все нерешаемо, или точнее не показали решения, но и человек говорит, ну тогда я буду жить своей частной жизнью. Тогда я, может быть, тогда не сойду с ума, тогда я вообще медиа читать не буду. То есть вот тогда у аудитории вот формируется вот эта точка зрения, что давайте вообще ничего не будем менять, что все не так однозначно, что эти, конечно, прохвосты, но эти тоже не очень хорошие. И вот, -вот получается вот эта ситуация пуст правды и ситуация того, что как будто бы нету добра и зла правильного и неправильного, и мне представляется, что это не то, куда как бы мы должны вести сегодня свою аудиторию. Поэтому, ну вот, ни в коей мере не останавливаемся на фразе «давайте вообще ничего не будем менять», наверное, наоборот, Давайте подумаем вместе, как вот мы можем все-таки поднимать социальные проблемы, но одновременно не для того, чтобы поднять, а для того, чтобы сделать попытку решить социальную проблему, чтобы у поколений, читателей, зрителей, слушателей не накапливалось представление о том, что это проблемы нерешаемые, вечные, они будут всегда, и соответственно, ну, чем больше ты будешь избегать этих разговоров, тем будет лучше тебе. Ну, вот, наверное, на этом. Ирина, спасибо. Я, я хочу тогда... задать уточняющий uh -huh. вопрос, потому что uh -huh. мне кажется, спасибо огромное, мне кажется, что тут важно проговорить, что все-таки журналист не решает проблему, журналист показывает, как она решается. Я позволю себе привести пример. Я недавно uh -huh. читала в одном медиа совершенно, ну, просто леденящую кровь, заметку про осложнение после родов, которые происходят из-за врачебных ошибок, но это правда страшно, то есть это, это было невыносимо, это действительно существует, эта проблема очень частая, и она была описана и была поставлена точка. И у меня в конце у меня появился вопрос, хорошо, это не лечится? Это не лечится ни в одной стране? Ничего нельзя сделать? Никак нельзя это исправить? И, ну, наверное, да, здесь хотелось бы, чтобы журналист связался со специалистами, узнал, как это можно было бы где есть позитивные примеры решений и так далее. То есть как для завязки такая история даже страшная хороша. Но развязка хотелось бы... Вы об этом? Да? да, я когда говорила про стадии медиатранзита, про четыре стадии, вот я как раз и говорила, что вот, вот то, что вы назвали, это окончание первой стадии, когда накапливаются кейсы, которые показывают вот эту проблему, насколько она многоаспектная, страшная, какие там есть минусы. Но вот если мы на этом остановимся, то да, то вот и возникнет у аудитории такое представление, что проблема нерешаемая, и дай бог только, чтобы она меня ну, я хочу сразу возразить, потому что лично меня на моем профессиональном опыте, я, я лично с своими героями не, не раз проходила до четвертой стадии. А, и это все было, и это, это конечно, это самый профессиональный кайф вообще на самом деле. Ради этого стоит работать, и а это ради этого… Назвать? Ой, да, множество, когда… Мы достали из тюрьмы директора школы интерната, которого посадили на в колонию усиленного режима зато, ну, якобы, за похищение ребенка, и мы прошли все стадии, он вышел, и он был, но он не был оправдан. У нас нет оправдательных приговоров. У нас в суде звучало так, что прокуратура. Э отозвала свои все претензии, это вот так вот, ну, по сути, это было оправдание. У меня был кейс, когда тоже был мужчина, но это все как бы вокруг э, криминала какого-то, э, когда э, в, в результате следственного эксперимента он взял взятку, а он был усыновителем, он усыновил двух мальчиков, одного большого вырастил, второго маленького – а у него онкология еще, и, в общем, это, было, это был кейс, мало того, что его, правда, с него сняли обвинение, так еще там вся Комаровка привозила нам в редакцию для него мясо кур там и, и одежду, и все. У меня был случай, когда у мамы тоже забрали… Ну, я, я... В социальной тематике много работала, много работала с детьми, когда у молодой мамы забрали детей в социальный приют, якобы там за что-то такое неблагополучное. И да, мы добились, и тоже до суда мы, ну, как бы, ну не с нашей помощью, но мы отследили эту ситуацию полностью, мы придали огласки, мы сформировали общественное мнение, то есть мы все эти стадии сделали. И вот по поводу там примера Смолки, ну, посмотрите, вот история с Куропатами, когда какое-то было строительство, когда вот да. Дима Дашкевич, когда они там все к себя к бульдозеру к этому приковывали, но ну, отследили же полностью и отстояли. Когда Грушевский сквер люди отстояли, это вот совсем, не... это буквально 19-й год, когда Качанова лично туда приезжала. Сейчас, мне кажется, опять же, мы... ну, вот я опять повторяюсь, Всегда мы апеллируем к, все равно к официальной власти. Мы все равно давим на нее э, публичностью, оглаской, формированием общественного мнения. Это то, что сейчас эта власть просто они, она даже не собирается это учитывать. И вот я не знаю, как это сейчас решать медиа. Им все равно, что про них напишут. Это ну понятно же уже. И вот каким образом здесь людям помогать вот решение вот каких-то таких вопросов, я не знаю. Если можно, я только реплику короткую вставлю. Я с вами полностью согласна, что кейсов, которые показывают успешный медиатранзит, но конкретных людей предостаточно, слава богу. Но если брать большую социальную проблему, я все-таки кроме осмоловки другой, другого варианта не вижу. Ага. Ну, куропаты, мне кажется, это третий этап. Без четвертого этапа. Остановили. остановили. Но, это но третий этап. Еще, а четвертый да. этап не произошло устойчивого куропаты развития нет. этого проекта. Куропаты не отстояли. Ну, тут можно спрашиваться, mm -hmm. бо спинили тую забудову той э, того объекта, за которым змагалося это громадство, и вот эти вот активисты, а э, то, что потом отбылось с куропатами, это затем иншее история, бо... ну, и иное место, так. Але я вот хотел привести кейс, яким мне колисти Верми сподобався еще до смололки, правда старый кейс. А есть такой блогер Евгений Липкович, Евгений Липкович, о кого ж мото ведет, а за кефир. У Беларуси сник обесплющенный кефир. Евгений написал про это у LiveJournal. Все там выказались, что про это думать. Евген написал письма в министерство и ведомство и опубликовал, что написали ему отказ. Про это написали незалежные меды, про это рассказали на УНТ. Про... Он завернулся до депутата, депутат палаты представителей уже не помню, кто, а, Ольга Абрамова отказала. У вынику оказалось, что проблему отсутствие обслушанного кефира можно решить. Он появился снова в крамах, и поэтому битва за кефир Евгена Левковича была победной. Такие истории бывают, когда человек есть апантаны и хочет это просовывать, какие есть медийные персоны, и он был медийной персоной, и тут ему не нужно было прикладать особенных требований, потому что он уже имел этот статус. Другим больше сложным, и тут уже роль меди, Отримали сигналы и начали реаговать, реагировать, то она меняется. И причем ситуация меняется очень вельми... мощно. Когда я пришел в журналистов, журналист мог засфальтовать родную веску, написавши про то, что там нема асфальта. И это была реакция на сигнал, и он был действенный. А потом... Пришел час, когда можно было, соправда, кого-то вырытывать за карто, или что-нибудь подобное. Сейчас это кучей, можно сказать, что можно обратить внимание, что про человека памятят, когда он находится за кратами. Но это так же важно. Mm -hmm. Вот если а брать другие истории, то, соправда, их вот складано сейчас вот придумать, каким образом решить, потому что ситуация выглядит очень, очень, тяжкой. Но это не значит, что решения никаких нет. Коли <гали> <гали> мы абстрактно разважаем, мы не придумаем решение. У каждой конкретной ситуации можно посмотреть, что можно зарабить. И часом высты все-таки находятся. И часом это выйти бывает невидовочное, с одного боку, а с другого боку это то и выйти, которое подключает людей, которые хотят допомагать. И тогда это мне подается, ну не обязательно против всех этой стады, которые вы назвали, но ну, может дойти про нам всех хотя бы до третьей стады. Виктор Холиласка. Петя? Я бы сказал, что пройти четыре стадии, это не всегда значит, что на четвертой стадии получится так, как того желает, хочет общество. Это на конкретном примере могу показать. Аккумуляторные заводы в Бресте, все знают. Так вот, впервые фраза «Я в воскресенье пойду кормить голубей» прозвучала в редакции «Брестской газеты», когда у нас в редакции были блогеры Кабанов и Петрухин. Это сказал Кабанов. После этого все вы знаете, что было в Бресте. Люди выходили по воскресеньям кормить голубей. Все это время мы писали об этом. У нас в редакции проходили прямые линии по поводу этого завода. Что мы получили в итоге? В итоге нам пришлось поменять офис, потому что нас выжили с того офиса, который мы арендовали. В итоге Кабанов с Петрухиным сейчас в тюрьме. А аккумуляторный завод коптит под Брест. Это ведь не значит, но вот по вашей логике, это значит, что мы плохо работали. Почему? Я думаю, у вас немножко другая, наверное, логика. Я не считаю, что мы плохо работали в данном случае. Нет, так безусловно, Спасибо. Так я же, наверное, и как бы имела в виду, что как сложно пройти полный медиатранзит, который успешно завершается. Вот с моей точки зрения, надежда, которая касается не отдельного героя, а социальные проблемы, я реально, кроме «Осмоловки», на, это, правда, на 1 января 2019 года. Я другого не знаю. Это очень сложное дело. Оно, правда, развивалось очень хорошо и успешно вот, во второй половине десятых годов. Ну, скорее всего, здесь надо просто уточнить, что такие варианты возможны в нормальном демократическом обществе, но не в нынешней Беларуси. В нынешней Беларуси это невозможно, потому что здесь уже звучало, что... Сейчас белорусским властям все пофиг. Наверное, мы здесь для того и собрались, что мы ищем какие-то те способы действий, которые мы можем реализовать в тех условиях, в которых мы находимся. А можно конкретный пример? Какая тема, какую социальную проблему можно сейчас решить? У нас, у нас ну, смотрите, проблема здоровья и образования ⁇ это проблемы номер один и номер два. Это проблемы, которые всегда будут волновать аудиторию и которые мы так или иначе можем поднимать и решать. Я... По, по, поводу, по поводу образования мы не, мы не смогли победить еще в 2008 году, когда они государство отменяло 12-летнюю систему образования, сколько мы писали, сколько было экспертных интервью, сколько было всего, но нет, если они что-то решили. То есть сейчас, например, можно было, конечно, то есть вот если бы медиа оставались в Беларуси, понятно, что сейчас бы все вступили за частные гимназии, да, которые вот фактически уничтожили. Не победили бы, конечно, То есть я, я, я в этой сфере тоже работала, я знаю, что не победили бы, просто если бы они, они захотели их закрыть, но хотя бы была... Ну, информационно это было бы громче. И так много писали сейчас независимые медиа, много сделали. Но. Я позволю прервать. Извините, я uh -huh. просто: мне кажется, это важно, что журналистика решений, которая была упомянута, это одна, это более узкая тема. Тема сейчас шире, это конструктивная повестка. То есть ни у кого нет иллюзий относительно того, что идут репрессии, страх, ужас. И, ну, наверное, это, скажем так, бесполезно констатировать. Тут вопрос был: как переводить в сильную позицию и не показывать только жертвами, а показывать акторами и, и брать разные проблемы. И, и в том числе, да, мы не можем сейчас, журналистика не может освободить политзаключенных, естественно. Но у политзаключенных есть жены, матери, отцы. И тут вопрос хотя бы, как работать с тем, что есть, и как показывать их не только в слабой позиции. И с образованием, но эту проблему все равно надо решать. То есть да, невозможно защитить гимназии. Но это не снимает проблему образования. А что можно делать? Тимофей говорил, а есть миллион сейчас неформальных образовательных инициатив, которые появляются. Ну, поддержу. Тема, вот что я и хотела сказать, тема здоровья и образования. Это все равно вечная тема, в хорошем смысле слова. И она всегда будет интересовать аудиторию. И мы всегда найдем тот аспект, через который мы можем ее поднять. Я в этом абсолютно уверена. Может быть, просто мы в ловушке этого фокуса, что мы, мы привыкли давить на государство, а мы не можем на него давить. Вот на не, не на кого стало давить. Да. Значит, значит, имеем, что имеем. Можно я еще вот здесь скажу про. Да все-таки воздействовать, да, ставить себе какую-то границу. Это не вопрос, мы не найдем сегодня ответов. Мы начали какую-то дискуссию, важную дискуссию. Мы понимаем, что ее точно надо продолжать, надо думать. В медиатранзите четыре стадии, и только третья стадия – это принятие институциональных решений. Но мы, наверное, можем работать с первой и второй стадии, а не бросать проблему на первой стадии, как, к сожалению, очень часто бывает. Вот еще раз, если вы сочтете нужным организовать встречу по вот медиатранзиту, мне есть что сказать по этой теме. Смотрите, если журналисты поднимают тему и бросают, то у аудитории складывается впечатление, что эта тема нерешаемая, вечная, она навязала в зубах, она не актуальна, мы ничего не можем сделать. Это наоборот лишает нас актерности. То есть я к тому, что если мы поднимаем тему, мы делаем это, ну, в общем-то сознательно делаем вместе с партнерами и мы планируем дойти, если не до четвертого, ну, до четвертого этапа в этой теме, а не только поднять ее, получить там набор ужасных историй, вот как вы рассказывали. Если вот мы подняли тему того же здоровья на первом этапе, поговорили с героями и героинями, услышали, как все ужасно и на этом поставили точку, но о чем думает аудитория? Аудитория думает, я не буду больше читать медиа. Я не могу жить в такой ужасной картине. Мне показали, как все плохо, но мне не показали, как выйти из этой ситуации. И не только как выйти мне, а какой существует в принципе легитимный и нормальный выход. Поэтому вот я не сказала, но мне кажется, стоит поговорить отдельно про медиа-транзит. Вот если мы его берем и бросаем, это еще хуже, чем если бы мы его вообще не поднимали. Ну, я вопрос Виктора справедлив насчет примеров. И я призываю сейчас уже под занавес подумать о тех примерах, которые есть, или, или о гипотетических примерах, как работать с такой повесткой. Ну, понятно, да, кормить голубей уже невозможно в Бресте. Но мне кажется, тема здоровья и образования – это вечные темы, и это то, что будет всегда интересовать людей. И вот, наверное, и задача журналистов – найти те заходы, которые позволят раскрутить эту тему. Но вот главное не, бро… и главное не бросить ее, раскрутив и не оставив аудиторию с чувством глубокого разочарования, что вот еще, оказывается, сколько в этом проблем, но тему уже больше не поднимают, а я ж не знала, что и здесь такой ужас. И тогда нет желания обращаться к медиа вообще. А может быть, и системная проблема? Проблема в том, что... Ну, это проблема глобальная. насколько мы теперешнюю институцию Беларуси готовы лечить институциями, до которых, в принципе, можно извертаться. Но это того, что... Ну это классическая наша дискуссия Беларусу опошни там полгода, два года про оккупацию не оккупацию, mm -hmm. то есть насколько мы протягиваем, трыматься за вот это вот стебелек того, что у Беларуси все-таки есть некая Беларусь, и мы пишем про это министерство, mm -hmm. закрывают гимназии, мы ничего за это не можем порабить, пишут про то, что ущердение разбирается, но мы все одно пишем их про наши институции, которые мы как бы вот не можем на них натиснуть, но они наши. Тим мы можем это оборвать, ну я разумею, что немало немахчимо, но вот. Тим мы можем это оборвать и сказать, что берусь под оккупацией, мы развиваем там систему подпольных школ, не ведаю, там лесных школ партизанских неких там, и некая системы, образование, системы, системы там здоровья, некая, не знаю, там от человека до человека никак подпольный. ну я не кажу про ясно, что это некий апокалиптичный вариант, но мне подается, что сам сама развилка, она где-то тут. то есть, чем мы протягиваем писать про эту державу, якая все одно, все ломает а мы протягиваем это описывать, и она это ломает, и это безвыходность. Вот. И мы кажем, что мы будуем нечто свое, а ли в этой ситуации Беларусь, внутри Беларуси оказывается окупованная территория, где мы можем сказать, только проники подпольные инициативы. Ну, вот мне кажется, есть проблема этой развилки. То есть у них улады, яны могут закрыть школу, могут открыть, и яны могут посадить человека, могут не посадить. И мы ничего, ну то есть, когда мы учить подпольное, еще можем, а выратовать человека с закрата мы не можем нияк. И тут так не, не хочется их принимать и не давать им легитимность такую, вот. А что что Робить, когда яны вырашают зараз что там Робится. Тебе будет тепло у хате тене, это все равно у их руках. И это. Когда у, нас было, да, когда у нас было интервью с Ириной, она сказала фразу, что «пошел дождь». И у нас есть два пути. То есть мы можем обсуждать, что как ужасно, что пошел дождь, либо мы можем придумать, что мы будем делать, пока идет дождь. Мы можем повлиять на то, что идет дождь? Нет. Ну, э, коллеги, глядите, мы начинаем развожать, на кон того, можем мы писать про эту ладу, ци не можем писать. Но если брать технологично, мы можем… Э, поверить некоторым политологам, которые кажут, ну, допустим, это улада нелегитимна, но она лишит эффективную Эффективная – это значит то, что она реально э, кирует. Ну, отповедно игноровать то, что она кирует, мы не можем, потому что мы пишем про людей, которые подкрепляют под эту уладу. Калигать шлях мы перестаем обмерковывать, мы начинаем обмерковать какие шляхи. Ну, например, Калисти, я траплял по справе Белта за Краты. Я там провел не очень долго час, потому что мои коллеги из Дочевиля спросили Олимпийской сборной Германии, а теперь приедете его в Минск на европейские гульни. Там, где затремливают журналистов, и вот конкретно наши журналисты затримали. У той ситуации это был один из инструментов, который влиял на решение. И особенно для меня и, может быть, для некоторых других коллегов, это изменило ситуацию. Тогда была такая ситуация. Сейчас мы разговариваем про другую ситуацию. Для режима, керонных сейчас в Беларуси, не настолько важна увага, ну, ци, там, реноме перед э, заходними краинами. Але перед беларусами важно. И когда наши медиа начали писать про мобилизацию у Беларуси, им довелось оправдываться. Им довелось объяснять, что это что это не так и так далее. И э, это один из тех... Э, способу уплыву, який у нас застаётся. Но кроме у, власна, таких вот важных политических вопросов, есть вопрос, правда, вечное, про которое нам приходится говорить. И есть проблемы конкретного, ну так, у двух костей, малого человека, который сейчас связывает с системой. И это будет как в демократичной стране, так это буде и в аутократичной стране. И вот у нас есть сейчас возможность этим историям не давать быть замочными, потому что поднять голос за этих людей так само уплывает. Одна ситуация, когда ну, про человека абсолютно ничего не вядома, и вот обычные криминальники в такой ситуации, как правило, и находятся. А вот люди, про которых мы тьмаем и ведаем, что они предназначены, и для нас важно, что за ними отбывается, это так само уплывая на их лёс. Это не значит, что их вызвали, это обовязково, но, но при нам все это вплывая, на то, Если будет этот человек сидеть без конца, то, может быть, он станет... Ну, у некой ситуации это поплывает на то, что его вызвались. какие у его будут условия? Это небольшое поплывает на лёпшего. Але для человека это может иметь значение. И это снова таки я вышел на политическую тему, але если не политическая тема, люди сейчас ищут вырешения своих проблем у Беларуси и связанные с тем, что могут не найти леки, какие потребны. Причем это люди могут находиться у сирот людей, таких целиком лояльных улам, але я не бачит, что ну вот нечто изменилось а так и вот той то и я мушу, я хроник прямаясь увесь час, и он зараз робится недоступным. Что мне робить? Яким чином выражать эту ситуацию? Мне кажут официальные выдання, что такой проблемы просто не существует, а иные выдання расскажут, что проблема есть, и вот ЕС я выражать так-то и так-то. И это гэта... так само плывая на громадскую думку, и это гэта... На вот эту ситуацию автократы вплывая на улады, которые ну не посунуться и вырвать проблемы. Потому что важные проблемы, которые могут обрынуть режим, авторитарный режим, все-таки, завертаю вагу. Тому Александр Лукашенко сейчас скажет, что наши хлопцы не будут воевать за межами. И, ну и так далее, и так далее. Спасибо всем, кто был с нами онлайн и офлайн. До новых встреч. <laughs> Спасибо.